Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует телеканал Универ ТВ. Меня зовут Владислав Сергеев, а за камерой по-прежнему был Сегодня выступят сразу три института. ИТИС, Мехмат и Химический институт. Посмотрим, какой институт будет сегодня самый лучший. А тем временем мы пообщаемся с гостями и узнаем, чего они ожидают. И хорошо проведем время за беседой. Пойдем! Ты уже не знаю, сколько лет в этом университете, но давно наблюдаешь, да, первокурсниками. И ну, мог бы ты рассказать, вот, растет ли вообще фестиваль, что в нем интересного и какие фишки ты можешь пронаблюдать в этом, может сказать, сезоне? Ну, в каждом, скажем, к новому учебному году. А, точнее, блин, что за каша? Короче, ты вырежешь, ладно. Окей, okay, окей. Okay. В каждом новом учебном году что-то новое происходит. Как бы новые люди приходят. А, каждый человек чем-то обладает своим. То есть, как бы каждый элементик все новее, новее, новее. А потом что? Фестиваль, да, растет. Очень сильно. Потому что в прошлом году вот, первокурсники были, как-то вот, ну, сыренчок, в этом году еще мощнее. И с каждым годом все мощнее и мощнее это. Друзья, мы в зале. Самое время начинать концерт. Сегодня день открывает ИТИС. В общем, задумка такова. Перегревшийся айтишник готовится к сессии, засыпает и просыпается в киберпространстве Game of Codes, где на него падает важная миссия – пройти тысячи километров и спасти народ контрактников от воинствующей сессии. Да и путники у него попадаются странные. Молодая Людмила Зыкина и ее пуховый платок. В нашем... Юные особы занимались более достойными делами. Поэтому уровне Маяковского. В моей стране спокойная река. В полях и рощах много сладкой снеди. И там Тама и словит. Я даю голос за того, кто хотя бы немного свой текст выучил. И на редкость годная рыбчина. там Я... Итог. Ничего у него не получается. Миссия провалена, он просыпается. Зато он увидел классный. Дорогие друзья, мы наконец-то вырвали на с Сейчас его программу закончил ИТИС. Скоро будет выступать Мехма. Сейчас они готовятся за кулисами. Давайте посмотрим, что они сейчас делают. Немножко с ними опять же пообщаемся. И снова приступим к показу программы. Я зайду после. Хорошо. Ну победи пока на камеру. Скажи какой-то институт, как тебя зовут. Институт, быстренько. Математики, механики, эльвира. Поворачивай, поворачивай, поворачивайся. Что будешь показывать? Буду, буду отвечать за все. Не а, мы отвечаем за пролог и за концовку. За концовку. Да, финал. А, отлично. Смотри. А, видела выступление своих оппонентов? просто? Конечно. Да, как оно? Интересно. Вы будете лучше? Да. Почему? Потому что мы мехамат. Михват? Да. А что же прикольно, программа. Графика была прикольная. Ага. Какого? Ваша задумка? Это секрет. Секрет? Увидишь все после и во а, время. Хорошо. Начинается следующая часть концерта. Перед глазами декорации Дикого Запада. Но где же все золотоискатели, ковбои, стволы и перестрелки? На все это даст нам ответ институт математики и механики. Молодой парень проигрывает все в салоне и ищет золотую птицу в пустыне. Хочет найти деньги, не находит. Любопытно. Суть все равно не до конца ясна. Ясно только одно. Если вы молодой, неопытный ковбой, не играйте в азартные игры. Но ну, нехорошо это. Зато хорошо то, что концерт у Мехмата удался. Классно подобранные костюмы приятно сочетаются с декорациями декорация на сцене и даже газис оказался здесь кстати что забыл наш вечно продатый барабанщик на диком западе не будем вдаваться в подробности главное что продемонстрированные математики оказали на нас должное впечатление сегодня вообще такой весельненький вечер получается есть работа для жюри, и это хорошо. Но самое главное, ребята не остаются равнодушными прежде всего. Их надо за это похвалить. Они стараются. У них есть свое собственное видение. Они, по крайней мере, репетируют. И чувствуется, что репетиции дались им так вот потом и кровью. В общем, такие вот, такие вот, видимо, такие достаточно серьезные были репетиции. А это все видно сэм. Друзья, это снова сцена. Выступает химический институт. Мы ждали этих ребят, ведь они реализовали то, что должны были реализовать геологи. Буфанада. Мы так долго ее ждали, что еле сдержали эмоции. Стали с Сам же концерт получился качественным. Выстрелил Боярский. Этот вечер. Уникальна программа и тем, что она прямо-таки показывает типичный будний день первокурсника, и всех студентов в частности. Хорошенько провести время за коктейлем в баре, улететь с него в клуб, но какой студент не ходит в джем и не вспомнит на утро ничего. Спасибо химикам. Они подмешали в этот концерт лайфхаки для первокурсников. Берите и пользуйтесь. Тем временем перенесемся в фойе на парочку прощальных слов. Дорогие друзья, вот и завершились концерты, которые предоставили нам сегодня ИТИС, Мехмат и Химический институт. Они вышли достаточно на высоком уровне. Ну а завтра ты сможешь насладиться концертными программами Инженерного института, Института управления экономики и финансов. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте, ссылочку ты увидишь на экране. И до новых встреч. Пока-пока.